Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели. Интернет-портал радиоцентра сан гейтс продолжает свою программу. Сегодня 16 ноября, Чикаго, 11 часов утра. На восточном побережье 12 часов дня, на западном в Калифорнии 9 часов утра и 20 часов по московскому времени. И, как всегда, по средам мы встречаемся с тарологом. Почти 25-летним стажем руководителя Русской школы Таро Сергей Савченко. Прошу любить и жаловать. Здравствуйте. Приятно. Да. Сергей, у нас прошла, прошел теле... не телемост, а Таро-мост. Интернет. Я, да, интернет. Таро-мост у нас прошел в прошлую среду, который вызвал достаточно большое оживление в кругах любителей Таро. И те, которые вообще не знают ничего про таро, во всяком случае, судя по тому, что я получаю какие-то и на личную почту, и в YouTube, поскольку все программы у нас записываются, потом они обрабатываются, выставляются в YouTube, ну а далее Facebook, ну и в общем-то все имеют возможность посмотреть и э, оценить в данном случае, конечно, искусство э, Сергея Савченко таролога. Прямо вот так прямым текстом пишут Сергей Савченко лучше, чем я персонально согласен, э, являюсь сам учеником э, русской школы Таро, персонально Сергей Савченко. А, Сергей, но большей части, как я полагаю, так отзывы поступают с вашей стороны, поскольку все-таки большинство людей, э, которые находятся в вашем э, кругу общения, это естественно ваши ученики и те, кто. Понимает, о чем идет речь. Ну, расскажите, во-первых, ваше личное впечатление, отношение к такому вот впервые в истории второму мосту И как, в общем-то, оценивает пресса? Пресса должна оценивать это все. Пресса оценивает позитивно. Да. Никаких педагог не написали. Что приятно, конечно. Угу. Но вообще, если серьезно говорить, мне очень понравилось. Во-первых, очень такой открытый, живой светлый человек, судя по всему она очень добрая женщина, с ней было приятно работать, что важно, мы работаем в общем-то не в очень похожих техниках, тем не менее наши прогнозы совпадают, они очень близки, они не противоречат друг другу, они не взаимно исключают друг друга, даже какие сложные были вопросы, тем не менее все это было хорошо. Я думаю, что такое общение, оно полезно, Полезно посмотреть на работу коллеги, полезно э, вот, сравнить, а как там, а как, а как у них там. Но вообще, вот, вот, вы сказали, там Чикаго, это, я сижу думаю, неужели есть такой город на, на земле, неужели это не сказка, неужели это не придумал кто-то там Чикаго, там, знаете, как писатель. Вот я выдумал город. Ну, Нет, да. так И сразу вспоминается Аль Капода да больше никто не вспоминается да. алька полна вспоминается и все город гамтера кстати дональд трамп сказал о том что на сегодняшний день в чикаго находится больше всего можете себе представить вообще в масштабе соединенных штатов вот таких криминальных происшествий с применением оружия да. То есть, да. Это общем, очень и типа. очень да, нехорошо, причем, знаете, какие вещи бывают, немножко отвлекаюсь просто, ну вот, как мне вот сказали, вот ты обгоняешь кого-то, будь осторожен. Не обгоняй, потому что какой-то ненормальный. Ты его обгоняешь, но у тебя машина может быть лучше. Или ты вот выскользнул, как русские любят, знаете, есть два ряда, вот двухполосная, но третий ряд где-то вот туда вот сходит. Вот все влазят в этот третий ряд, и впереди на лихом коне. Так вот, был такой случай, когда одного ненормального-то обогнали, он за ним следил. Причем не сразу, он за ним следил долго, он его выследил, так? И он его убил. Это вообще. Обгонять, да. да. вот не уверен, не обгонять. Что называется. Да. Хорошо, но э, да, продолжайте, пожалуйста. Чикаго. А, да, вот, ну по Чикаго это все, а вот по встрече это была очень интересная встреча. Я думаю, что мы еще такую встречу проведем. Я думаю, что Пенни не откажется от этого дела. А, и осталось еще куча вопросов, которые мы не обсудили. Может быть, и у нее тоже осталось куча вопросов. Да, а ей тоже понравилось, да, и она, более того, она сказала, да, ей будет интересно еще раз пообщаться. Так что, дорогие друзья, наши уважаемые радиослушатели, подписывайтесь на канал «Сангейс Радио». Она может взять там несколько вопросов от своих клиентов для меня, а я могу взять несколько вопросов от своих. Это действительно смысл, да, это интересно, да, действительно. Это интересно. Надо будет ей об этом сказать. да. Хорошо, мы это озвучим. У меня к вам вопрос. Ну, Естественно, не все возможно задать, когда присутствуют два человека. Я вот по какому поводу? Это такой серьезный, ну, с моей точки зрения, вопрос. Когда она сказала... — По какому поводу, да? — Да, когда она сказала о том, что, ну, те, кто слушали, они помнят о том, что она болела очень серьезно, у нее был брест-канцер, рак груди, ну, и это не первая, кстати, стадия, она об этом не говорила, и она, я, вообще-то говоря, это для меня было откровением, я тоже этого не знал, потому что я считал, то, что я, в общем-то, озвучил в эфире, что она приехала, это действительно правда была. Но она никогда не говорила э, о том, что она, оказывается, прекратила свой э, свое лечение, что, в общем-то, бывает очень и очень редко. Если человек начинает, то считается, по всем канонам даже медицины, надо закончить. Вот если ты принял таблетки, э, начал пить антибиотики, то и, то и нельзя останавливаться, с чем я в принципе не согласен. Я как-то... Ну, мне стало лучше, и антибиотики я не пью практически. Ну, бывают какие-то там очень редкие ситуации, но вот так по медицине нельзя. Тем более, такое серьезное заболевание прерывать нельзя, и ей это категорически вот, сказали. Но у нас, знаете, как хозяин барин, ты хозяин своей судьбы, это, Час, собственно говоря, да. нормально. да. Как вы относитесь к этому вот моменту, то, что ей карты сказали о том, что ей надо прекратить, это действительно так может быть? Да. Да, удивительно, так... удивительно. У меня такого не было, настолько жестких э, указаний. Но у меня были ситуации, когда я хотел заняться каким-то делом, и карты мне говорили, что лучше не надо. Я один раз проверил, <св <св мне этого хватило, и когда я получал такой негативный ответ, я даже не пытался понять, почему, что, как, все. Нет, значит нет. Я даже не буду, даже не буду туда лезть. Были ситуации, когда карты говорили, да, это будет хорошо, это будет здорово, ты там получишь, что ты хочешь, я туда шел. А -а -а, иногда больше было, иногда меньше было. Но никогда не было так, что карта говорят, что будет хорошо, а стало плохо. Или наоборот, что они говорят, что будет плохо, а стало хорошо. Такого не было. То есть, где-то нюансы, да? Но в основном это не может быть на 180 градусов в другую сторону. Нет, вот я такого не видел. По отношению к себе я такого не видел. А к другим? А к другим они же не все приходят и рассказывают. А ну, из тех, иногда... понятно, но из тех, кто с кем бы общались. А иногда они врут. Иногда а врут? Иногда... Да, я, по-моему, рассказывал уже эту историю. Она меня потрясла вот в свое время. Я тогда еще не очень долго работал, ну, несколько лет проработал. Я когда фирмачу одному, а они работают с компаньоном. И он всегда приезжал ко мне в офис... А это он говорит, приезжай к нам, мы не хотим к тебе ехать, мы пришлем за тобой машину, привезем тебя, увезем тебя, ну просто нам вот, некогда к тебе ехать. Говорю: Ну ладно, если там машину, хорошо, Приех, а это далеко, через весь город надо ехать, вот, приехали, и я им гадаю, а вот они сидят вдвоем, угловой стол, один здесь, один здесь, и вот я одному из них гадаю, и говорю, вы мне скажите, hmm. вот после hmm. моей консультации улучшилось или ухудшилось? И один из них говорит, у нас поперло, у нас стало лучше, мы используем твои советы, и у нас просто идет двор, второй на него поворачивается вот так вот. делает вот такие глаза, говорит, да у нас упадок, у нас фирма на грани разорения. Я на них смотрю, и говорю, ребята, вы хоть между собой определитесь, у подъема у вас или наоборот упадок. Это не то, что там... Где-то далеко, вот, два человека за одним столом, в одной фирме, с одним и тем же набором документов. Один видит, как у них все растет, а второй видит, как у них все рушится. Тут уже даже не вопрос моего гадания, там, что помогло им или не помогло. Тут вопрос, просто как два человека оценивают одну и ту же ситуацию, исходя из одного и того же набора данных. А что было в этой ситуации в вашем раскладе? Тут даже вот это действительно не вопрос моего расклада, не вопрос, что я им там гадал, давал какие-то советы или нет. Это просто как показатель того, насколько по-разному мы с вами можем одну и ту же ситуацию. Поэтому, когда мне человек говорит, что у меня все получилось. Я говорю, хорошо, а когда он мне говорит, у меня ничего не получилось, я ему тоже же самое да, говорю, я говорю хорошо, да? да. не знаю, получилось ли у него, или он сам себя убедил, или он хочет мне просто приятное сказать. И точно так же я не знаю, когда он говорит, что у него все не получилось, что он хочет меня обидеть, или оно действительно не получилось, или он как слепец, не видит, что оно все получилось, а думает, что нет, все там у нас все рухнуло и все развалилось. Да. Я называю, знаете, для себя уже закончу мысль, mm -hmm. мир канал таких котлеток. Миша, вот вы что любите, конфетки или котлетки? Ну, я стараюсь не есть мясо, поэтому. Значит ну, да. конфетки, значит конфетки, да? да. да. Не в гости, и я вас угощаю прекрасными котлетами, и вы думаете день испорчен? День испорчен, да? А второй человек приходит говорит. Как лето, а из чего у тебя? Вот свиная, вот барани, вот из индюшатинки, вот там из кенгурятинки. Ой, да я кенгурину никогда не ел, Сейчас mm -hmm. Счастливейший день. И вот вас двоих спрашивают. Ну, как было у Сереги? Ужасно. А, так здорово, вообще сил нету никаких. Еще бы к нему пришел. Вот, все. Я, я вам больше скажу. Существует э, э, в психологии, в науке психология, есть такой эксперимент один человек, который проводит этот эксперимент, вызывает а, к себе 10 человек и дает им одну и ту же ситуацию. Ну, скажем, один и тот же расклад. Угу. А потом говорит им а, ну, повторить это, что он им сказал. Но да. не когда 10 человек сидят в одной комнате за одним столом, а он каждого вызывает в отдельный кабинет. 10 из 10 интерпретируют эту ситуацию абсолютно пора разному 10 из 10. Не 9, не 5. Как это, как каждый, это может да. быть? Каждый интерпретирует э, по-своему. Я смотрю, вы знаете, вот одна и та же картина, вот мы с вами беседуем, а потом реакция, что происходит э, в, после того, как люди смотрят это видео, э, на нашу с вами беседу. Ну, то есть, я всегда... А приду... ну, что, что хотят, придумывают, что хотят. А да, ранее, то же да. Самое. Причем я, не я, да. я всегда говорю ребят у нас формат беседы а не формат э, интервью я не журналист я не беру интервью я приглашаю человека я с ним беседую. то вижу да. то и говорю ага. я ничего не говорю от себя если меня не просят ага. когда говорят ну допустим вы меня знаете вы бы мне сказали сергей ты сам как думаешь я вас от себя сказал ага. если вы меня не спрашиваете как я сам думаю или я не чувствую, что я могу вам это сказать, что Михаил, вы знаете, лично я хотел бы сказать, меня твое мнение не интересует, все не вопрос. Или да, я готов тебя выслушать, что я тогда скажу. Но так я говорю, только по картам, только по картам. Хорошие карты, все будет хорошо, плохие карты, все будет плохо. Или там не будет так хорошо, как вам бы хотелось. Все, не вопрос. Mm -hmm. И мы... Если честно, после этого, вернее не после этого, этот момент абсолютно все равно, как вы будете к этому относиться. Uh -huh. Готовы это слышать? Не готовы? Хотите? Не хотите? Это не моя проблема. Uh -huh. Я передатчик, я радио всего-навсего, радиоприемник. Что там транслирующая станция передала, вот эту сверху, да, то я вам и протранслировал. А как вы будете поступать с этой информацией? Что вы с ней будете делать? Вы знаете, Сергей, я хочу вам сказать, что в этом мы с вами очень и очень похожи. Мы с вами одинаково небрежно, да? Пароли да. в этом было, мы да? Одинаково щ... Небрежны, щ... Да. Щит и меч, да. Поэтому я им и соответствую этой роли, переносчики и задаватели вопросов, будем так говорить. Информация быть истолкована совершенно превратно. Когда я говорю с клиентом, mm -hmm. когда я отношу то, что я говорю, я его прошу повторить. Часто. Особенно, когда какое-то сложное гадание. Я говорю, вот смотрите, я вот говорю вам вот это, вот это, вот это. Пожалуйста. Повторите мне то, что я вам сказал, чтобы я понял, что вы услышали меня. Пусть не поняли, но, по крайней мере, услышал. Не произносит. Хорошо. А потом он при приходит через месяц. Говорит, вот вы сказали, так будет, а получилось совсем по-другому. давайте вспомним, что я вам сказал. Вот именно. нет, я не так сказал. А как вы сказали? Вот так. Говорит, а что есть разница между вот этим и вот этим? Я говорю, а вы не слышите ее? Угу. Он сидит, сидит, говорю, Давай, Ну на пальцах начинаем объяснять. А -а -а -а, действительно ну, же есть разница. разница. Прав... Ну, как правильно поступить и как выгодно поступить, да? Есть разница. Есть разница. Поэтому вы задаете Все... дополнительные вопросы, мы несколько там бывает предлагаем вам погадать, и вы это делаете, но ну, задаете всегда вспомогательные вопросы, для чего, да, вот было в последнем, как пройдет это мероприятие, оно пройдет, Школа. как оно пройдет, для души, для тела, для, я не знаю, для денег, действительно, да. да. Вот я получаю имейлы, e о чем я постоянно сообщаю, и очень рекомендую подписаться на рассылки, которые идут из школы, русской школы Таро под руководством Сергея Савченко. Почему? Я Информация... Тоже. А? Я тоже подпишусь на всякий случай. Подпишитесь, да. Я вам очень рекомендую. Потому что, опять же, вы будете знать вообще, чего вы говорите и как это все интерпретировать. Неужели это уже... Да, неужели это вот я такое создал. Так вот, в последнем таком имейле я получил... Информацию оказывается, дорогие наши уважаемые радиослушатели, интернет YouTube зрители Сергей Савченко. Не только таролог, он еще и рунолог. Расскажите, пожалуйста, вот что такое руны? Есть такая интересная книга Наджела Пенника, Магические алфавиты. Угу. Он пишет о рунах, он пишет о еврейском алфавите, о греческом, о латинском, о русском алфавита, вот азбуке, которая. Азбуки виде, там и так далее у него тоже есть свой магический смысл. То есть практически любой алфавит он был магическим. Сама концепция, что вот можно записывать речь и она будет сохраняться и она будет передаваться и она будет там идти дальше, это было поразительная вообще идея. И, конечно, это было магия. причем у разных народов само очень по-разному отношение было. Для египтян допустим, древних египтян, сам факт записи был священным. То есть любой плачок, бумаги, там папирусы, чего на чем они там писали, покрытый иероглифами, уже по факту становился священным. Но по мере того, как идея письменности развивалась, то уже священным становилось не написанное, а содержание, смысл написанного. И руны в этом плане не исключение. Точно так же они были созданы. Вообще у футарков, то есть так называется... Руньский алфавит, алфавиты существует много. И английские, и ранние, и поздние, и, и северные, и на 35 буквы, и на, на 24, и на 16, и большие, и маленькие, какие хотите. Я работаю со стандартным, классическим футаком. Мне сегодня задали вопрос такой. Вот как раз в связи с этой рассылкой поступил вопрос: а с какими рунами будете работать? По каким будем учиться? По скандинавским или классическим? не знал, что ответить, потому что для меня скандинавские и классические это как бы синонимы, близнецы, братья. Мы говорим Ленина, Ленин вспоминаем партию, партия, да, говорим партия, подразумеваем Ленина, да. А тут бац, все. или классический, или скандинавский. Сейчас вот придумывают руны, придумывают какие-то русские руны, еще там славянские руны и так далее всякие страны. Я не знаю, то есть даже не хочу в это все вникать, Есть Классический скандинавский футарк на 24 руны. Вот я с ним и работаю. Вещь, конечно, очень мощная, очень сильная. Если Таро, на мой взгляд, идеальный инструмент для гадания, и у него магия вторична, да, ее можно использовать, но все-таки он сделан был для гадания, то руны – это в первую очередь магия. магия. Да, его можно использовать для гадания, но даже сам факт гадания на рунах, это все равно магическое событие. Событие, которое влияет на будущее и в том числе влияет на прошлое. Оно может изменить саму структуру пространства, структуру времени, прошлого, будущего, настоящего. То есть с руны, руны намного более жесткие, намного более опасные, чем таро. Вот Вы знаете, мне таро как шпага. То есть она может издеваться. Ну, а средневековые там ранние шпаги, они от ничего мало чем отличались. Они такие же ломы были просто железные. Потом шпага привладилась вот, нечто очень гибкое такое это Во времена. Уже скажем. Мушкетеров. Нет, попозже. Мушкетеров еще мощные шпаги были. 18 век. Вот когда они там получились такие. Ну, вот. А этот самый Аруна это вот боевой топор, вигинга, хрясть пополам, всего развалил башку, то есть э, бульдозер, который прокладывает свой путь через лес, не взирая ни на что, ни на враги, ни на горы, просто стирает это с лица земли. Поэтому с рунами работать с одной стороны хорошо, а с другой стороны тяжело, вот если говорить о рунах и тарах, нет, напоминают, напоминает, э, я их связываю с именами существительными. Они называют предмет. Да. Это стул, это чашка, это там, э, некая абстракция, это любовь, это гнев, это ненависть, это радость там, и так далее. А руны это глаголы. Бежать, прятаться, атаковать, э, скрываться, доставать, убегать, скакать. То есть, что-то делать. В этом плане они прекрасно друг друга дополняют. Вот, кстати, тоже сегодня был вопрос удивительный. Обижаются ли руны, если с ними работать вместе с Таро? Обижаются ли руны? Да. Вы можете себе представить, как руны берут, обижаются, делают, вот так вот, оттопыривают, в и мы обиделись. Я как-то не очень могу себе это представить. Я гадал. Мне вообще нравится идея работать с разными раковыми, смешивать несколько колод таро или смешивать э, руны и таро или какие-то другие варианты. И дзин тоже -то очень хорошо туда вписывается. Вот. Ну то есть как по-разному ты смотришь э, на картину из разных точек. Я ни разу не заметил, что руны и таро обижались или враждовали. или какой-то. Там... А вы их кормите кровью? А, ну я, в общем-то, себя кормлю кровью. Себя. Вы да. имеете в виду, когда люблю... кушаете котлеты? Нет, нет, я ем. Су, <свят> я очень люблю ее, и я ем гематогентик. Ага. <свят> понятно, понятно. Но <свят> есть такое, как бы, ну вот методика. Это действительно есть такая методика, или? А что, я вам скажу так. У нас есть, ну пусть 50 тысяч эзотериков. Где? У нас? У нас. Где-то там, не знаю где. А, Это абстрактно. Абстрактно. Mm -hmm. Да. Вот эти 50 тысяч эзотериков изобрели 96 тысяч способов работы с рунами. То есть, каждый изобрел по одному, а некоторые по два. И то, что он изобрел 10 лет назад, он уже не помнит, он же новый изобрел. Поэтому вы можете найти, что их надо поить кровью, что их, можно, что их надо поить пивом, что их надо делать только на закате, или только на восходе, или только из камня, или только из, там я не знаю из чего. У меня товарищ в дикие времена, в 90-е, когда не было почти что ничего, у него был кусок полистирола, полистирола, представляете, белый материал такой. Он его ножом таким специальным нарезал, на эти руны, там, нацарапал эти руны, как-то там покрасил. И как вы думаете, работали они у него или нет? Они у него прекрасно работали. Угу. Я уверен, просто, глубочайшим образом, гадает не колода, гадает не, не руны, которые я там сделал из камня, из зоникса за какие-то там безумные деньги эти руны продаются. Гадает мастер. Руны, карты – все это это все инструмент. Насколько ты умеешь пользоваться своим инструментом? Естественно, хороший инструмент работает лучше чем плохой те кто занимался музыкой они хорошо это понимают что на хорошем инструменте извлечь звук намного проще чем на какой-то там топором на гитаре да это безусловно но если ты вообще не умеешь извлекать звук ты какую тебе гитару не сдай ты даже кузнечика на двух струнах не сыграешь логично потому что я не понимаю как там брынкать, нашел тут нажимать куда тыцать вот и все и... Да. да, логично а, а скажите по... э, вот был такой фильм э, российском э, российский сериал называется девятая руна не смотрели Нет? Ну там было какое-то некое тайное общество и э, ну будет время посмотрите там какие-то мистические там вещи действительно там происходили э, какие-то убийства даже происходили короче говоря ну вот э, Кому выпадает девятая вот эта вот руна? Что mhm. такое девятая руна, кстати? А, я, ща, я даже так сразу-то и не скажу вам. Девятая руна. А мы сейчас узнаем. Где? У рун или у Таро? Это второй ад у нас начинается, да? А я, да. Если я второй еще, так сказать, позанимавшись у вас, кое-чего знаю, то в рунах я знаю очень мало. Девятая руна – это руна Хагласа. Кого? Девятая руна – руна Хагласа. И что она означает? А, не самая радостная руна. Ну, понятно, да. Об этом шла речь. Ну, вы сказали, ну, это по ассоциации, скажем так, но вы сказали, руны – это магия. Но вот Таро, ведь это не магия, верно? То есть, получается, э, как это называется? Делать расклад на руны или просто работать с рунами? Как правильно выразиться? Знаете, я никогда с этим особо не заморачивался. Делать расклад на рунах или работать с рунами. Или, э, ну вот есть э, понятие метать руну. Да? То есть, вот я метать достану, я дорог... в него точка. метнул руну и бросают, да? Ну, не физически вы же бросаете, правильно? Да, а Эту руну, да. И как следует метнуть ее. Да. Сирь, ну, ба, можно очень... повредить, да. Смотря из чего она сделана, если там с булыжника, да. Вот. А, ну, не знаю. Ну, хорошо. Вы говорите, ну, магии, скажем так экстрасенсы, они могут там, ну так сказать, образно выражаясь, проломить пространство и создать какое-то там, ну вот, событие. А с помощью рун тоже можно создать. Легко. А в каком масштабе? Ну давайте мы создадим события, к примеру, э, ну не знаю, разгоним облака. Можно? Я когда-то очень давно был в Чехии. А там э, передо мной прижал э, такой Александр Игнатенко. Не слышали? Фамилию слышал, как ни странно. Да. Очень товарищ такой. Э, и он там как раз вот разгонял облака. А я приехал месяца через два, и там дикие проливные дожди были. И вот мне все про этого Игнатенко рассказывают, рассказывают. А я тогда молодой был, и ревнивый, горячий. Я говорю, ну, вот вот у вас Игнатенко, облака поразгонял, а теперь что они все, опа, точно, а оно же все вернулось, и теперь у нас дожди, и кто виноват, И Игнатенко, а я такой, сижу довольный, ха-ха-ха, поэтому мы не будем разгонять облака. Не будем, но теоретически можно. Я не знаю, я никогда не пробовал, мне идея разгонять облака кажется немножко бессмысленной. Интереснее другое, я собираюсь в поход. Да? Значит, по прогнозам, могут быть дожди, а могут не быть дожди. Я договариваюсь с духами, которые отвечают за погоду. Я их прочу. Что, друзья мои, давайте, если у нас есть такой вариант, что без дождей, что, давайте без дождей, потому что поход прошел хорошо. Хорошо, все, поход проходит хорошо, погода отличная. Это же лучше, чем разгонять облака. Чем ну, так я я к примеру так. сказал, но допустим, создать событие, ну человек болен, да? А, можно ли его да, не выздоровить? Да вот такая ситуация, дама попала в автомобильную аварию, у нее дикая авария была, она очень сильно побилась. Это вообще была не моя знакомая, я пришел к гости к своей знакомой, а она собирается проведать ту больницу. Ведь «Если ты не против, мы к ней заедем, там немножко в нее побудем, а потом пойдем по нашим делам». Я говорю, ну «Хорошо, без разницы, время есть, поехали». Мы приезжаем туда, они там беседуют, она там да, вся, вся в синяках, вся там, ну, короче, страшное дело. Я своей знакомой говорю, что я не знаю, как она отнесется к этому делу, но я мог бы нарисовать там некую магическую, руническую формулу составить, чтобы она лучше себя чувствовала. Она говорит. Предлагает и говорит, ну я только благодарна, буду больше ничего. Я рисую руны прямо на теле. Ну, в тех... У нее было большое внутреннее кровоизлияние. И все, оно у нее начинает рассасываться. мы хороший знакомый, порезал палец. Порезал палец. Что делать? Там, набинтовал все это, делал. а он сука железа. Ну-ка, взять руну, накормить его кровью, и все будет правильно. А такой руной кормить кровью? Что за дикие у вас иди. Вы Выш Миша, выш Миша. Ж... Я, я, я шучу, естественно. Я, я тоже шучу. Я говорю, возьми руну Беркана, нарисую себя на пальц, А чем я говорю, Напиши зеленым фломастером. Он, а это дело по скайпу происходит, это общение. Он говорит, у меня нет зеленого фломастера. Я говорю, возьми синюю ручку, напиши синим и напиши зеленая это самое, считать зеленым. Хорошо, пишет, фотографирует, присылает мне. Через два дня он идет снимать повязки, там перевязывать, ну, это самое. А рана зажила. А ему говорят, а что вы не, не приходите? У вас же рана уже зажила, уже типа надо швы снимать. Он говорит, ну вы мне когда сказали прийти, я тогда и пришел, такова совершит ране, там уже месяц, он говорит, у меня третий день как рано. Такого не может быть такого не может быть. Ну вот такие смешные бывают истории с рунами. Угу. А мы можем сейчас каким-то образом это попробовать заключение программы. На рунах? Вначале на Таро, потом на рунах. На рунах не можем, потому что они у меня остались в другой комнате. Я забыл. Я делал сегодня съемку для ролика. Ну, оставил их там. Ну, а как... Тогда вы это сделаете, когда мы закончим передачу, да. но тема актуальная в частности для меня потому что мама моей жены находится в госпитале yeah. и очень серьезно болеет mm -hmm. и я беседовал на эту тему с одной моей знакомой ясновидящей и она мне дала определенную информацию mm -hmm. я не буду сейчас ее озвучивать до того как вы это сделаете а вот когда вы посмотрите эту всю информацию Uh, я могу рассказать, потому что, ну, так сказать, мы знаем, в общем, о чем идет речь, мы знаем, mm -hmm. что мы все, так сказать, будем в определенном месте рано или поздно, да? mm -hmm. поэтому uh, тут нет вопросов. Ну, вот такой вопрос. Вопрос понятен, да? Mm -hmm. Чем uh, нет? Чем uh, uh, закончится вот этот uh, поход в госпиталь? Если можно так выразиться. Так, Миша, вы не, или не стоит задать. Вы хотите задать, произойдет печальное событие или не произойдет? Да, вы выздорове выкарабкается на или нет. Угу. То есть берем ее положение сегодня за ноль, да, и да. Вот от нуля пойдет вверх, или на от нуля пойдет вниз. Скажем, в да. течение ближайших двух месяцев. Да. Ну, прямой угрозы могу сразу сказать нету там врачи во всяком случае не не говорят об этом ну вот по ощущениям каким-то вот такое впечатление что вся всяко бывает как говорится значит прямое э, указание но ну, я покажу картин это звезда колесо фортуны правосудие э, неприятная карта суд и делал вот действительно, прямой угрозы нет, но улучшения не будет. И я так понимаю, что улучшение невозможно в принципе. Uh -huh. Вопрос времени. Вопрос okay. времени, да. Не быстро, uh -huh. не завтра, не через месяц, но счет не на годы идет уже. Uh -huh. Ну, понятно. Ну, могу теперь тогда сказать, что это человек, достаточно известный, с которым я беседовал, этот человек выступает у нас в наших программах, ясновидящий парапсихолог, она мне сказала примерно то же самое, да. Она сказала, да, надо быть готовым. Ну, и, в принципе, да, не завтра, так, условно говоря, это произойдет, но произойдет более того там такой еще момент о том что речь идет о том что она устала сражаться очень много лет да. болезнь идет и просто устал человек му а, но ну, дело в том что как бы это ни было так скажем звучало слишком просто но это ведь не скажем так на этом жизнь не заканчивается. мы эти вещи во всяком случае я. Знаю, и это просто избавление от страданий, так говорит восточная мудрость. Вот только всего человек, ну, когда на каком-то этапе хочет избавиться, когда он устает, он хочет избавиться просто от страданий, все. И это нормально. Ну вот такое. А вот тогда вопрос такой: можно ли с помощью рун этот задержать или нет смысла вообще даже и пытаться? Значит, вот смотрите, тут проблема не в том, можем или не можем мы это сделать. это вопрос целесообразности этого делания. Я однажды столкнулся с такой ситуацией. Ну, точнее, не однажды столкнулся с такой ситуацией. А одна была очень и очень показательная. Дама всеми силами хотела задержать, отсрочить, перенести и так далее уход своего отца. Вот для нее это было очень важно. Но... Для отца было наоборот. Да. И когда она пришла ко мне с этой идеей, вот давайте что-то сделаем, давайте что-то... А я смотрю на карты, а он не хочет уже, он так устал, у него там очень тяжелое заболевание было, и он ну, просто вот он уже рассматривал этот уход свой, как избавление, как прекращение страданий. И говорю, вы понимаете, что вы действуете исключительно эгоистично. Нет, да. я же хочу как лучше. Кому? Ему или себе? Или себе, да. И тогда она, встала, она там разрыдалась, конечно, и говорит, ну, пусть будет, как будет. Пусть уже, ну, уже, уже как будет, так и будет. Ну, и он там через ну, небольшое время он ушел. Угу. Ясно. Спасибо. Ну, все, да, все понятно. Сергей, скажите, все-таки, возвращаясь к Круну да. Вам это помогает в вашей работе? Работа с рунами? Или это просто как бы любопытство? Ну как помогает? Это моя работа. <смех> изучать руны. Нет, ну вы занимаетесь Таро на самом деле. Нет, Таро это то, что, чем я занимаюсь официально. То, что я афиширую, ага. то, что я показываю. Кроме ну, этого, как? я еще занимаюсь очень и очень многие. Например, вот буквально недавно я начал изучать э, серию Ораков. Вот сейчас вот я э, работаю с Оракулом. Означает репетит оракул э -э, для, дам, для дам, маленький оракул для дам. Это Этейла, одна из работ Этейла, создателя Таро, можно так сказать. Mm -hmm. Ну вот, просто. И у меня там еще штук 5 лежит намеченных к э -э, проработке каких-то вариантов оракулов, гаданий. Я мечтаю о том, чтобы взять курс по у хорошего специалиста. Я пока это не... серьезная вещь, да, Идзин, это очень серьезная очень эти хотел. да эти вещи там я, я катался... конечно читал книги по Эдзим, там да. и распадывал и бросал и, стеб... и стебельки листников у меня даже лежат такие коробочки но когда ты берешь курс у специалиста это ты берешь... не это да это конечно самому это освоить это но наверное кто-то может но это очень тяжело да и нет смысла наверное сергей я хочу сказать я вам должен только позавидовать так сказать белой завистью почему Потому что вы занимаетесь любимым делом. Это же счастье заниматься любимым телом. Я всегда говорю о нумеролог, и когда ко мне люди обращаются, просто консультацию, я им говорю, да, везде у меня написано, даже в скайпе, вот у меня написано, что... Человек должен быть счастлив, а счастливым только тогда, когда он знает свое предназначение и занимается этим. Если человек занимается своей нелюбимой работой, а ведь не секрет, мы проводим в работе большее количество нашей жизни, тем не менее. Потому что мы все почему-то должны зарабатывать. Ну так уж, мир такой у нас. Вот. И очень многие, к сожалению... Ну, вот занимается не своим делом. Более того, они даже просто еще ненавидят. Прямым текстом говорят: я ненавижу свою работу. Как можно ненавидеть, это, это, это очень это очень неправильно, да. неправильно, да. Поэтому я очень рад, и когда попадаешь и общаешься с человеком, который занимается своей работой и понимает это все, еще пытается действительно соответствовать, обучить людей, которые к нему обращаются, это только надо, так сказать, снять шляпу. И я, что, собственно говоря, и делаю обращаясь к нашим радиослушателям напоминаю о том что мы ведем программу Сергея Савченко руководителя русской школы Таро с почти 25 летним стажем вы нам скажете когда у вас будет 20 лет мы будем отмечать это а, проведем очень серьезный Таро мост пришлем вам открытку с поздравлением а, да. докажем что Чикаго таки существует да? существует а то действительно как то да как то выпало это все город взял можно сказать выпал с карты вот все что известно про чикаго а то что там аль капоне больше ничего А, ну. Ему это... уже титул почетного гражданина чикаго нет еще вы знаете нет еще может быть трамп кстати президент нынешний, пока еще действующий президент барак обама он в общем-то со штата иллинойс и поэтому скажем вопреки Вообще такие вещи происходят. Мы об этом говорили, у нас существует еще такое интернет-телевидение Чикаго. И вот э, я смотрел, наверное, и вы это видели. Э, ну, демократический штат голосует за э, республиканца. Кстати, все русскоязычные, практически все русскоязычные, проживающие в городе Чикаго, не так мало, кстати, проживают э, русскоязычных, ну, включая там... Прибалтийские, бывшие Прибалтийские республики. Так вот, все голосовали за Трампа. Так вот, можете себе представить, э, ловили определенные банды, ловили этих голосующих, кого там могли, за, и избивали их за то, что они голосовали за Трампа. То есть сейчас проходят э, какие-то очень и очень серьезные демонстрации э, протестов против э, э, э, элект-президента. Да, очень. Но я вам хочу сказать, что к сожалению, информация, она полностью извращена, кому-то надо. Мы на эту тему поговорим, мы уже, так сказать, вне эфира это обсуждали, поговорим о том, не без Таро, Таро помогает, естественно, но вот такие темы психологическая Все-таки что происходит там, где нас нету? Потому что мы же ведь опираемся только на то, что нам дано, то, что нам дают, а дают нам не всегда... Далеко не всегда нам дают. Я то, работаю что в Сети, я на Я видел, как делаются новости, и я у меня теперь свое собственное к этому отношение. Да, а я поживший много лет, скажем, в бывшем Советском Союзе и уже здесь 25 лет живу. Я могу сравнивать это все. То есть это не понаслышке Более того, я же поддерживаю постоянные контакты. То есть мне я в теме так сказать. А если еще учесть, что я проживаю иногда еще и в заморских странах, там, где учатся всем другим, где энергия измеряется не в желлях, а в других единицах, условно говоря, тогда чувствуешь какие-то вещи так, как они есть, а не так, как нам сказали, так, как нам кажется. Вот. Но ну, мы об этом поговорим. А сейчас я хочу поблагодарить вас, Сергей, за, как всегда, очень интересную беседу. Я, со своей стороны, очень рад соответствовать вам. Ну, а нашим э, дорогим радиослушателям я желаю приобщаться вот к этим наукам, которые могут только им помочь. Всего доброго, до свидания, успехов, здоровья. До свидания. До свидания.